Абсолютно бестолковое устройства, в котором нет никаких инноваций. Я пользуюсь моим iPhone 12 Pro Max на 256 гигабайт уже больше месяца, и в этом видео мы поговорим с вами, основываясь на моем кратком опыте использования, а стоит ли вообще покупать iPhone 12 Pro в 2021 году в качестве основного устройства за цену, по которой можно купить один из топовых макбуков компании. Погнали! Дизайн. Первое, что сразу воспринимается абсолютно иначе. Острые, а не обтекаемые рамки, как в предыдущих поколениях смартфонов пол начиная с iPhone 6. Ощущение действительно новое, даже если надеть чехлы, которые, кстати, значительно прокачали в этом году. Теперь это не просто какие-то аксессуары, а умные дополнения к iPhone под названием Safe. Почему умные? Если надеть вот такой ничем не примечательный, за исключением цены в 5000, силиконовый чехол телефон, то на экране тут же появится анимация с индикатором в цвет кейса. Эстетично. То же самое происходит и с беспроводной зарядкой. Несмотря на распространенное мнение об отсутствии инноваций как таковых в данном поколении iPhone, смей заметить, что здесь они есть. И их немало. Экран. За счет относительно компактной конструкции корпуса дисплей обладает большей диагональю. 6,7 в iPhone 12 Pro Max против 6,5 в 11 Pro Max. Именно поэтому разрешение чуть выше, чем у предшествующей модели. Картинка, впрочем, как и всегда, максимально радует глаз. Отличная цветопередача, углы обзора и сочность. Муа! Однако, как мне кажется, безусловным минусом новых iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в моем случае можно назвать отсутствие поддержки частоты 120 Гц, что позволило бы получить новый опыт от взаимодействия с гаджетом. Вот, если экраны его технологии подкачали в этом поколении, то с производительностью в лице процессора a 14 байоник и тройной камерой здесь полный порядок. 12 Pro Max это самый мощный iPhone, который когда-либо делали в компании Apple. Похоже, что-то такое мы уже слышали год назад. And most that we have ever built. Два года назад iPhone 10S. It is the most advanced iPhone we've ever created. Ну вы поняли. Если все-таки покупать новый iPhone 12 Pro, то, понятное дело, со старого устройства необходимо перенести всю основную информацию. Фото, видео, пароль от приложений и соцсетей и другие необходимые данные. Сделать это можно при помощи бесплатного приложения PhoneTrends для вашего компьютера, который поддерживает более 32 видов различной информации. В программе есть несколько режимов переносов данных между двумя айфонами или айфоном и любым android смартфоном. Помимо этого, в приложении также есть возможность создать как полную, так и кастомную резервную копию только с теми данными, которые вам необходимы. А еще выборочно перенести приложение и их информацию между устройствами. Круто! Ссылку на приложение я оставил в описании под этим видео. Пользуйтесь на здоровье! Хоть я и не любитель гейминга на мобильных устройствах, но залипнуть можно, разве что во время долгих поездок или перелетов в какой-нибудь симулятор дальнобойщик или катку в пубк скатать на максимальных настройках графики. Стоп! Покупать телефон за 115 120 тысяч, чтобы поиграть в игры. А -а не зажрался ли ты? Сильное заявление. Согласен, ведь в первую очередь 12 Pro и 12 Pro Max это устройство, которое изначально заточено под высокопроизводительные и сложные задачи. С появлением обновленной оптики этот смартфон идеально подойдет профессиональным фотографам, которые привыкли работать с комфортом за дорогостоящей аппаратурой. И тут мы подбираемся к самым интересным параметрам телефона: камера и звучание. Сверхширокоугольные или широкоугольные матрицы, телефотообъектив, съемка HDR-видео в формате Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду. Все это замечательно. В принципе, характеристики сами. Сможете прочитать на сайте компании. А вот как это смотрится и работает в реальной жизни совсем другая история. Говоря про создание фото в повседневной жизни на простую камеру, ничего необычного я не заметил в сравнении со своим предыдущим аппаратом iPhone 10R, опыт использования которого вы можете посмотреть на моем канале по подсказке в верхнем правом углу. Хорошие цветопередача, максимально естественная палитра, без осветов и прочих артефактов. Что касается качества фото в ночное время суток, автоматически активируется так называемый ночной режим, который, честно говоря, немножко раздражает, потому что фото не всегда получаются качественными и резкими. Как правило, приходится его отключать вручную. Безусловно, с ночным режимом фотографии выглядят куда более яркими и естественными, однако, как пишут большинство пользователей в интернете и я их поддерживаю, в некоторых моментах его стоит отключать для того, чтобы передать больше атмосферности в кадре. А вот если снимать на теле фотообъектив, то жизнь начинает играть абсолютно новыми красками. Даже в сравнении с iPhone 10 телескопический объектив здесь отрабатывает на твердую пятерку как в дневное, так и в ночное время суток. Фотографии получаются максимум детализированными и без шумов. Для наглядности, справа фотка сделана на iPhone 7 Plus, а слева на 12 Pro Max. Просто взгляните, насколько сильно шагнули технологии в мобильных устройствах в области камер за последние 5 лет. Ширик он и на 11 Pro был шириком, в общем и целом все стандартно, особых отличий тоже нет. А что касается видео, это абсолютно новый уровень. Помните рекламу по телеку с новым слоганом iPhone 12 Pro, что любое видео это кино? Черт батерей, это чистая правда. Какое бы видео я ни пытался снять на смартфон, оно реально получается максимально качественным, начиная со стабилизации картинки, заканчивая приемлемым качеством звучания. Такое точно не стыдно будет запостить свой инстаграм или даже снимать видео на 12 iPhone для своего видеоблога или канала на YouTube, например. Ну или про версию нового iPhone можно вполне использовать в качестве профессиональной камеры для съемки каких-либо сюжетов, репортажей или новостей в региональных городках. Пару слов Олидар. Интересная и необычная технология, которая отлично срабатывает при создании портрета как людей, так и неодушевленных объектов. К слову, о портрете режимов здесь два: как на iPhone 10 с одной камерой, так и портрет на вторую камеру с телефотообъективом, как на старом добром iPhone 7 Plus с гибкой настройкой экспозиции и диафрагмы. При помощи стороннего ПО из магазина приложений можно отрисовать модели объектов при помощи сканера из реальной жизни и переносить их в виртуальное пространство. Правда, либо я чего-то не понимаю в этом процессе, либо пользуюсь не теми приложениями, которыми нужно. Попробовал провести пару процессов сканирования объектов и получилось какая-то неправда. Понятная каша, история. Ну, в общем, короче говоря, берем вот этот стол с макбуком из коробка от 10 iPhone. К примеру, запускаем приложение, и телефон при помощи сенсора отрисовывает нам текстуры за считанные секунды. Вуаля, прототип будущей модели для игры какой-нибудь готов. Автономность 12 Pro Max, как и подобает любому лопатофону, держит заряд с утра и до глубокого вечера, без преувеличений. Чистая правда, смартфоны вправду можно снять зарядки часов 8 и проходить с ним в смешанном режиме использования, включив навигатор или YouTube, да и даже просто Говорю в FaceTime с видео по Airpods через мобильный интернет на скорости 4G LTE, до часов 22 точно. В остальных параметрах это все тот же комфортный iPhone с обновленной цветовой палитрой, привлекательным и стильным дизайном, наворотами по типу камеры, сканера LiDAR, керамическим стеклом, пылевлагозащитой с возможностью погружения устройства на глубину до 6 метров под воду. Ах да, еще и без блока питаний и наушников в комплекте. И всего лишь с одним яблочком, которое как наклейку добавляют в коробку. Отжматы! Это все новый iPhone 12 Pro Max в моем случае за 115 тысяч рублей. Стоит ли прямо сейчас покупать iPhone 12 Pro или 12 Pro Max в 2021 году? Спорный вопрос, так как с одной стороны, телефон оправдывает себя как Pro-версию в сегменте камерафона с крутой мощной оптикой не только для профессионалов, но и для довольно мобильных и активных пользователей, много путешествующих и вообще любителей фотографии. С другой, отсутствие 120-герцового экрана и, например, возможности разблокировать устройство не только при помощи Face ID, но и встроенного в дисплей или хотя бы в клавишу блокировки сканера на Touch ID, да еще и за такую-то цену с видеоредактором iMovie в придачу, а не каким-нибудь эксклюзивным профессиональным решением по типу того же Final Cut'а, хотя бы мобильного, да ну... Зачем? Это все? Если у вас довольно ветеранистые устройства по типу iPhone 5s, 6 или, например, относительно актуально iPhone 8 или 10, и уже не терпится перейти на новую модель, и у вас есть возможность приобрести iPhone 12 Pro или 12 Pro Max, вполне можете приобрести именно этот смартфон. Но если вы активный владелец 11 Pro версии, то по сути своей это менять шило на мыло, поскольку отличие между 11 и 12 Pro версиями по пальцам одной руки пересчитать. А разница стоимости ох какая существенная, порядка 17-20 тысяч рублей. Рублей. Поэтому, если вы решились на покупку 12 iPhone, обязательно спросите себя, действительно ли вам так нужен этот смартфон, будете ли вы пользоваться его возможностями тех же камер на максимум и так далее. А самое главное, важно помнить одно простое правило, что устройство, которое вы приобретаете, должно приносить вам не дискомфорт, а доставлять удовольствие от использования. Ссылки на магазины с iPhone 12 Pro и 12 Pro Max я оставил в описании к этому видео, поэтому сможете спокойно перейти и ознакомиться со всей информацией еще раз. Обязательно посмотрите другие видео на нашем канале, которые появились на конечной заставке прямо сейчас на ваших экранах. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео и делитесь им со своими друзьями и родственниками. Меня зовут Артем. до скорого следующих видео, пока-пока!